Прошло то время, когда в маркетах можно было встретить только поистине интересные и качественные игры от профессиональных студий. А теперь этим делом стали заниматься все, кому только не лень. И неудивительно, ведь игростроение стало доступнее, а главное не совсем затратным. Хочешь научиться кодить? В интернете валом бесплатной информации. Не умеешь моделировать? Скачай готовые объекты. Не разобрался с графическим редактором? Так есть же Paint. Не знаешь как или не хочешь писать сценарий, ну так нафиг он тогда нужен. Главное, что игра запускается, а остальное уже не важно. И вот такие супер-разработчики, в лучшем случае состоящие из двух человек, гордо называя себя студией, захламляет официальные маркеты. Мусор, много мусора. И хуже того, некоторые свой шлаг умудряются поднять в топы. Почему? Да потому что на иконке игры разместилась огромная какашка, привлекающая всех внимание. Если вы на такой не ведетесь, то поставьте лайк. И вот попробуй потом среди этого хлама найти хоть что-то стоящее. Мы же специально для вас этот мусор отсеяли и спешим познакомить с новой подборкой качественных игр. Вы смотрите М-игры, и вот что сейчас мы вам покажем. Hero Hunters – игровое кино с замахом на консольную графику. World War Heroes – шутер от первого лица и мобильный аналог Battlefield. MetSkills BMX 2 – гонка-напережение по сложным трассам. Что делать, если на город напали роботы и их союзники? Правильно, объединяться со своими бойцами и попытаться им противостоять. Первая игра, которую мы рассмотрим, совмещает в себе шутер и элементы RPG. Hero Hunters – нескончаемые перестрелки – Красочные спецэффекты и интересные анимационные вставки напоминают сплошной кинематограф, в котором вы сами решаете, кто в тот или иной момент будет главным героем. Тут не получится побегать по локациям. После недлительной перестрелки персонажи сами перебегут на другое место карты и только потом дадут пострелять. Это как один огромный тир. Уничтожаем врагов. При помощи свайпов уклоняемся от снарядов, зарабатываем очки, открываем новых бойцов, которые всячески будут нам помогать. Играть за одного персонажа не придется. Более того, это даже очень сложно. В любой момент можно переключиться на другого бойца и осуществить поддержку тому, за кого играли немного ранее. У каждого бойца индивидуальные умения. Один может подкинуть раненому товарищу аптечку, Второй разносит бетонные барьеры, а третий обладает телекинезом. И таких десятки. За счет продуманной прокачки и встреч с более серьезными врагами, Hero Hunters только увеличивает свою динамику и даже не дает шанс задуматься о выходе из игры. А если так получилось, что игра привлекла на целые недели и вас уже успели уволить за свои пропуски, ничего страшного. Есть очень интересный портал, где эту проблемку быстро исправят – работник.бай. Тысячи интересных вакансий, сотни резюме. Тут каждый что-то для себя найдет. Ссылки в описании. Кстати, Euro Hunters – это не только одиночная игра. В ней есть кооператив и даже онлайн-режим для передачи приветов реальным игрокам. Обязательно скачайте и попробуйте поиграть. Игра доступна как на Android, так и на iOS. Когда мы принялись изучать эту игру, то сразу вспомнили про Battlefield 1942. И вот почему. Небольшие карты, сражаемся до преобладания противниками за отведенное время, имеется возможность выбирать оружие и даже управлять техникой. Единственное, что отличает эти две игры, тут нельзя управлять самолетом. Было бы куда тут лететь. Сюжет банально прост, здесь решается судьба всей страны. Играем за солдата и защищаемся от врагов, которые напали на ваш лагерь. Управление ничем не отличается от простых шутеров, а оружие самостоятельно стреляет при наведении цели на врага. Игра примечательна тем, что тут огромное количество разнообразных режимов, открывающихся за счет вашего уровня. Смертельный бой — это реализация стандартных условий игры Battlefield. И много других дополнительных режимов, и даже можно создавать свои. вот Heroes. Отличная игрушка с реалистичной графикой. Она доступна как на iOS, так и на Android. Не знаю. То ли у нас зарождается традиция, или так получается само по себе, но третья игра у нас снова очень проста и не менее интересна. MadSQs by 2 После того, как предыдущая часть получила около 50 миллионов скачиваний, то нетрудно было догадаться, что разработчики выпустят обновленную версию. Так оно и оказалось. Игра кардинально отличается по внешнему виду и при этом сохранила все свои лучшие качества, которые были присущи первой версии. Теперь она выполнена в трехмерном лоу-поле, а фон украшает двухмерное произведение искусства. Это смотрится очень круто. Играть в нее легко и одновременно сложно. Выбираем себе один из семи разблокированных велосипедов и жмем на экран для старта гонки. Опережаем соперника и получаем за это лавры, на которые можно купить ускорение или потратиться на прокачку своего велосипеда. Все управление уместилось в двух кнопках, расположившихся внизу справа экрана. Когда велосипед на скорости подъезжает к трамплину, удерживаем стрелку вверх. Таким образом, мы устремимся вверх и сможем набрать высоту. Предполагается резкий съезд вниз, нажимаем стрелку вниз и ваша скорость увеличится. Очень важно заранее предугадывать свои действия и вовремя реагировать. Только так можно опередить соперника и добраться до финиша первым. Ну вот и подошел второй выпуск к концу. В прошлом мы познакомили вас с отличным шутером, логической аркадой и красочным раннером. А в этом решили сделать уклон на игры с уровнем консольной графикой. Нам эти игры очень понравились и хотим, чтобы вы тоже попробовали в них поиграть. Напишите нам в комментариях, какая игра вам понравилась больше всего, по какой причине и ждем оценку нашему труду в виде лайка. И да, хватит рыться по мусоркам в поисках интересного. Подписывайтесь на наш канал и играйте только в лучшее. Вы смотрели М-игры. До скорых встреч, всем пока.